Друзья мои, Миша Саматеев сегодня писал турлом. Так вот, э, <соспит> закон простой. Лучше как можно скорее разобрать сколь угодно кустарно, чем отложить долгий ящик и красиво, академично разобрать через неделю. Поэтому Миша слово. Каждую задачу Миша формулирует и рассказывает. Если мне что-то непонятно, я буду прерывать. У -у -у. А, ну, короче, скажу сразу, что турнир Ломонасова, <соспит> ну, это математика, он не. Ну, задачи мне не понравились. То есть они были очень странные. А, а последняя, а, Ну, последняя. Последняя, в принципе, нормальная, но это стереометрия. Я, в принципе, геометрию не очень люблю, поэтому. Не, ну в принципе, ну, ну, нормально. Да. Вот. А, Соответственно, первая задача. А, дана! Какая-то карта. А, ну, в условии было написано, что карта Россия. Но ну, это не важно. Вот. В этой карте, то есть вот какие-то области. 85 регионов, да? И так далее. Да, 85 регионов тут. Ага. Тогда Россия, конечно. Где, где еще 85 регионов, может быть. А Калининград тут считается, тут. да? То есть вот это ну, одно... От... Ну, от... А Ну раз 85, то, наверное, считается mm -hmm. Вот. Ну ладно. А, и, соответственно, у нас есть три цвета. А, белый. Белый. Красный и синий. Ну да, цвета России. Ну да. Так. Вот. И э, нам почему-то нельзя красить соседние страны в белые и красные цвета. Точнее, страны, у которых на границе есть какая-то общая точка, э, нельзя красить в белые и красные точка цвета. Точка или кусок я... границы? Линейный ну, или нет Насколько точечный, я понял, точечный. <связь> Даже точечный? <связь> То есть параллельно точечный. Запрет такой. Ага, так. Вот. А, будет смешно если я по невнимательности <связь> говорю Ну, ну, ладно. <связь> вот. Все а, точечные, да. Так. Вот. Соответственно, нельзя, чтобы была граница. Возможно, точка белый-красный. Кто-то не любил Спартак очень сильно. Нет. Ну, да. Ну, не ладно. Шаг. Я объясняю себе, что красный-белый можно. Ну, нельзя, но важно. Белый, красный нельзя. Про красный, белый ничего не говорим. Так, вот. да. А, ну, и, соответственно, доказать, что количество вот таких вот разбиений у нас будет нечетно. Доказать, что количество правильных раскрасок будет нечетно. Вот. Ну, соответственно, как мы это делаем? У нас есть два варианта. А, когда есть хотя бы одна сторона красного цвета и хотя бы одна сторона белого цвета, либо если какого-то цвета из этих нету. На карте. А, так. Допустим, что цвета нету. Тут снова два варианта. Первый вариант – это что у нас только один цвет. То есть синий, красный или белый. Их три, поэтому это три варианта. Так. а нечетности уже запахло. Да. Второй вариант – это, соответственно, когда у нас два цвета. Ну три быть не может, потому что будет и красный, и белый. Значит, два цвета использовано. Один из них синий, другой либо красный, либо белый. И тогда мы можем просто красить любой страны в любой цвет. И у нас не будет бело-красной границы. Да. Потому что нет страны. А и каждый раз краски антипод, да, соответствует? Вот, да. Ну, конкретно в этом случае можно просто посчитать, что это 2,80, 85, ну и 2,85. Ну, понятно. Неважно. Да. Ну, да. Вот. И, соответственно, третий случай, это если у нас есть и красный, и белый цвета. Вот. Что мы делаем тогда? Вот, допустим, быть, вот эта красная сторона, вот эта белая. Ну, условно, остальные синие, пусть будут остальные синие. Угу. Синий оставляешь, красный-белый и меняешь станет. Вот, да. Правильно? Ну, и теперь мы просто инвертируем цвета. Тогда вот. неважно, Двое как стены. ты понял задачу, э, как точку или как линию, и там, и там будет да. один и тот же ответ. Вот. И, соответственно, что мы делаем, мы берем и каждую сторону белого цвета заменяем на красную, а каждую сторону красного цвета заменяем на белую. Это будут разные раскраски, потому что у нас, э, ну, вот эта страна, условно белая поменяет ну, понятно, да. Вот, дальше э, для инвертированной раскраски э, парная ей будет снова наша, потому что мы дважды инвертировали, мы ничего не сделали. Вот. Она все еще будет входить как бы в наше множество, потому что там все еще будет хотя бы один красный, хотя бы один белый. И, короче, оно разобьется на пары. Ну да. Вот. И раз оно разбивается на пары, то это число четное. Ну, возможно, тут даже 0 будет, но ноль тоже четное. Вот. А, но ну, тогда, значит, у нас тут появляется еще какое-то четное число. Ну да. Все. Очевидно. И все. Значит, остается три почетности. И число нечетное. Вот. И... Мне эта задача не понравилась, потому что, ну, типа, идея очевидная, но записывать я это долго записывал, чтобы Да, получилась. понятно, понятно, мутранная. То есть идея ясна, что нужно выделить нечетную часть, да. а остальное взаимооднозначно друг другу соответствует. А Записывал да. я да. это долго. ага, по парам. Хотя вроде довольно странно. Ну, ладно, нет, ну что-то это да. первая задача. А. Вторая а. задача была очень странной. Там, короче, были 18 чисел. 18 um... чисел. Какое условие? сформулировать прям. Короче, какие-то числа даны. 18 чисел. Так, так, вот где у нас. Давай слово семь, восемь, шесть. Ну, ладно. Восемь и один и так далее. Может, опять семь. И они какие? Они целые, не целые, положительные. Ну неважно. Они просто были даны в условия. Ну, они все были как бы. Они все были положительные, они все были даны в условиях. Ага, хорошо. Да, а, вот. И, короче, какая-то Марина, так зовут персонажа, <свист> она хочет каждый день, это каждый день, каждая ячейка это день, а. она хочет каждый день съедать один банан. Угу. А, и она должна покупать бананы. Вот эти числа в ячейках, это цена бананов в этот день. Круто. Вот. Ну, вот, это да, да. Да. И, соответственно, она может есть банан максимум через 4 дня после того как купит, иначе он... Ну, Сгониет нахрен. Ну, будет желтый, как в условии, или там сгниет, испортится, да. Вот. То есть, если, например, она купила банан вот здесь, она может его съесть вот в этот день, вот в этот день, вот в этот день и вот в этот день. Ага. А вот уже не может. Ясно? Ну, окей. И надо как бы понять, как, какую на меньшую сумму она может потратить. Ну, и типа... Задачи по информатике, а не по математике. Ну, том, короче, да. задачи ни о чем, да. Так, сейчас на секунду, держишься. ставьте, ставьте паузу. Понимать. Ставьте паузу здесь. И думайте. Ну, а что там разбирать? Все, разбирай. Нет, я имею в виду, да, ну, просто нечего разбирать, есть массив чисел и все. Ну, то есть надо только понимать, что, условно, можем купить три банана за раз и все это съесть. Мы можем тут купить банан в срок, то есть, если, например, тут 7 было, то тут семь, семь, семь, тут, допустим, цена банана восемь, а дальше остальные девятки. То мы можем его купить в срок, как бы, тут не есть, тут не есть, а тут внезапно съесть, и вместо 9 поставить восемь. 8. Ну, короче, это задача ни о чем. Просто написать. Ну как ладно, сложнее. решайте тогда сами, да, они сложные. Тем более условия. Я даже условия не дам, потому что там 18 чисел надо выписать. Ну это как бы хакерская задача. Так. Вообще не понравилось. Ладно, давайте третью. Дальше третья задача. Надо найти такие числа А, Б, Ц, Д, причем они попарно различные. Попарно-различные. Попарно-различные. Различные. Ага. И целые. Целые. Положительные, да? Нет, именно целые. Целые. Короче так. Вот, что А в степени b равно С в степени d И Б в степени А равно d в степени С. Вот. Ну, сначала я хотел, что-то с единицей сделать, но у меня не получилось. А, с нулем еще, да, может быть, Ну, с нулем, но там будет 0 в степени какой-то, и это должно быть чему-то равно и ничего не получается. Вот. Ну, соответственно... Ну, соответствии. Положительный, и ноль до степени 0 всегда будет. Да. <с vidéo> вот, это проблема. Ну, короче, потом есть такая пара. 2 в степени 4, 0, в 4 в степени 2. Ну это понятно. Ну да, я понимаю, Даже должна быть какая-то вот. крутилка вокруг степеней двойки. На самом <speaking> <anonymous>. Да. <с gusto> и еще типа. Тут написано, что они целые, но раз они целые, они натуральные, то надо использовать то, что они целые, взять отрицательные. А -а -а. Ну и мы просто замечаем, что если мы возьмем минус 2 в степени 4, равно минус 4 в степени 2, то как бы это то же самое, что тут написано. Если мы их развернем, у нас получится 4 в степени минус 2, равно вот. 2 в степени минус 4. Ну, как бы да. Оооо! И все, и все Прикольно! Так, 4 сетей минус 2 равно 2 в степени минус 4. Это 1 1,9 на 16, это 1,9 на 16. 16, 16, 16, 16 2 в 4, 4, 4. ой, какая прелесть. Поэтому у нас просто минус 2 4, минус 4. <coughs> Прекрасно. Ну, да. то есть она простая задача, но в принципе она... Ну, это прикольно, ну, вот я так, да. так люблю. Да, она вот прикольная. Это я так и люблю. Так, ну и, собственно, Такого вишенка на растая. торте сейчас будет. Вот. Э, задача номер если 4. Если можно назвать диомы вишенкой на торте. Стереому. Тогда да. Есть, да, еще место, да, Далочка Есть, ага Оператора зовут Галина Алексеевна Савватеева Вырежьте эту часть, пожалуйста Она художник Я музыкант Давай Вот, короче, задача Дана сфера Вот Футбольный мяч ну, не футбольный. футбольный мяч. Футбольный мяч – это не сфера. Вот, она сфера. И там два пункта, ну, в первом пункте в него вписан куб. Угу. Сферу. Ну, не вписан, точнее, а он где-то внутри сферы находится. Он находится вот. внутри сферы. Угу. Да. Что мы должны сделать? Мы проводим через все ребра прямые. Они где-то пересекают нашу сферу. Соответственно, у нас... Ну, очень понятный чертеж получился. Ну, представьте себе, это можно представить, да? Да. Короче, мы провели через все ребра этого куба прямые, они где-то с сферу. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, двенадцать прямых. Двадцать отрезка. Вопрос: можно ли разделить их так, чтобы можно ли раскрасить их два цвета так, чтобы сумма условно красных отрезков равнялась сумме синих отрезков, ну или белых отрезков? Вот. Следующий это сайт. опять про ЦСКА. Тот, кто -то сочинял, нет, ведет ЦСКА явно, потому что условия красные и синие. Нас сейчас все подписчики идут. Хотя нет, нас никто не смотрит в ЦСКА. Так, ладно. Закончили. Ладно, простите, те, кто любит ЦСКА, простите за Да, все равно Миша красно-зеленый, Миша тоже не хочет делать, Миша будет красно-белый. Папа, минус 100 подписчиков. Окей, значит, как мы это сделаем? Давайте посмотрим то же самое, но, ну, давайте решим как бы вспомогательную задачу для квадрата. О, вот. в этом месте можно поставить стоп и с помощью этого намека решить сами. Ă, короче, вообще там было написано в условии, что для любого иноугольника вписанного mm -hmm. можно их разделить. Mm -hmm. uh, ну, то есть в условии было написано, <эффективный> что типа, есть такая известная задача, что любой иноугольник вписанный в окружность, <эффективный> если мы так а <в waiting>, проведем, то можно разделить на две, ну, mm -hmm. два множества, которые в сумме одинаковые. Вот, но для того, чтобы решить, мне все равно пришлось решить для квадрата. Mm -hmm. Соответственно, что я сделал? Я посмотрел, вот это у нас, получается, две хорды. Да. Mm -hmm. Если мы проведем вот эти отрезки, то они же симметричны относительно центра. Поэтому, когда мы опустим вот такие перпендикуляры из меньшей хорды на большую, mm -hmm. у нас вот эти отрезки станут равны между собой. Вот, потому что просто у нас центрально симметрично все. А, ну, эти хорды параллельны. Какие именно отрезки? Маленькие, да? Ну, как бы у нас есть вот одна хорда. Ну да. И вот вторая. Они между собой параллельны. Да. Вот. Мы берем меньшую из них и проецируем да. как бы на большую. А, ну и да. Вот. И вот эти отрезки из симметрии, они будут равны между собой. Да, хотя квадрат может при этом сдвинуться куда-то, да, но... но мы на квадрат не смотрим, у нас просто две параллельные хорды. Uh -huh, ну да, да, да, да. Вот. И также у нас, соответственно, есть вот эти хорды Два. и вот эти хорды. Ну раз вот эти отрезки равны, mm -hmm. то мы можем в одно взять вот такое, а во второе вот такое. А, и вот тебе, пожалуйста. И да. это разобьется. Это разобьется То есть, что мы пир, сделали? Да? У нас вот это равно вот этому. Да. Вот это равно вот этому. И вот эти отрезочки равны между собой. Тогда мы возьмем вот такие, у нас будет первое, плюс второе, плюс третье, и возьмем вот такие хорды. И у нас будет снова первое, плюс второе, плюс третье. И, соответственно, тогда, если мы покрасим то а, у них да, будет одинаковая угу. сумма. Вот. Это, соответственно, мы для ребер сделали. Но теперь заметим, что все а, ну и для, для нашего куба на тоже, мы можем просто разбить на шесть пар вот таких ребер. И, соответственно, получится, что мы их вот так раскрасим В течении находится сфера, у нас, в есть. окружность, да. окружность да. Ну, В течении можно... всегда окружность, поэтому да. разбиваешь делаем сделаем сечение через грань вот можем... этой, этой сферы да. да, там будет, соответственно, окружность и квадрат Для нее сделаем для вот этих ребер Ну и у нас... Да, у нас понятно, 6 все поэтому очень просто Поэтому уже это просто и, и красиво. Работает. Работает. Да, но вот это я долго придумал, кстати Слушай, да. а ситрайдером там еще, да, пункт был? Вот, второй пункт ситрайдером, но он проще Потому что там контр например А, я только хотел сказать, что я думаю, что ситрайдером ничего не выйдет, да? То да. есть вопрос тот же самый, да? Абсолютно Вопрос да. тот же самый Второй пункт был ситрайдером Что мы делаем? Так, вписываем титрайдер. Мы, впи мы вписываем сюда же титрайдер. Правильный титрайдер. Правильный ситрайдер ага. И то же самое делаем Продолжаем все фигачим, стороны Фигачим, фигачим чем на дачу, так. фигачим на дачу. А, ну, короче, мы продолжаем все стороны и снова хотим разделить эти отрезки да. на две группы, чтобы суммы были равны. Значит, Я такой контур-пример мы сделать можем. А? Красно-зеленый. Возьмем... А, да. О, ага. да, красно-зеленый. И вот этот Так. тетрайдер, его одной гранью как бы вместим на поверхность сферы. Да. Вот И вот здесь у нас будет торчать внутрь сферы. О, и дальше заметим, что у нас будут вот такие три отрезка длинные, а, а остальные, нули. Нули. остальные нули. Вот, и вот эти отрезки будут равны между собой. А, ну и хрен-то их... Да. да, понятно. Ну, соответственно, чтобы, чтобы сделать внутри, нужно его чуть-чуть подвинуть в да. центру. Там я немножко вымахал руками, мне было лень очевидно, строго. Вообще занято, Но очевидно. я его чуть-чуть подвинул... Ксандру, тут вот, короче, эти почти нулевые. Ну, понятно, да. Эти по-прежнему, Ну, вот эти переравны, там бы не Тут пересидет все равно, по непрерывности, да. Какие-то из них... Отлично! один цвет, останется вот Отличное задание. Мишенька, молодчина. Молодец, спасибо тебе огромное. Галя, спасибо за съемку. Да, пожалуйста.